всем привет я сделал еще один вариант развертки и здесь все части модели уместились на на одну развертку которую буду делать размером 496 здесь все элементы пересекаются такой вариант тоже допустим геймдэви И я разделил их на доски отдельно, бревна отдельно, энды отдельно, печка отдельно. То есть это в таком плане все я сделал. И теперь, чтобы текстурировать Substance, нужно сделать ID Map. То есть, карту цветов. Вот эти вот не вижу, а они здесь. Вот так. Ну, как видите, <coughs> вся есть лист развертки практически занят некоторые части здесь есть остались пустые их можно заполнить ну, здесь я буду текстурить печку ну, сюда влезет один end какой-нибудь торец бревна или доски возможно позже сделаем ну, пока не составлю так чтобы занимать много времени теперь нажимаем рендер вставляем размер И вставляем размер текстуры Это розетка мне шлет привет Это я отключаю и здесь ставлю Solid Render. Так, наземь Так, вот она, наша будущая ID. И теперь нам нужно отделить все. Цветами отделяем все элементы. Значит, печка у нас вот наверху. Этот кусочек нужно выделить отдельно цветом. Здесь близковато, но ничего страшного. Теперь цвет цвет увеличиваем кисть такой вот размеры побольше. И там где места, где у нас явное пересечение быть да, там нужно аккуратненько. Здесь вот я нормально сделал, здесь вот у нас небольшой косичок. Печку мы закрасили. Так, теперь нам нужно выделить, посмотрим, что у нас тут посредине. Так, это у нас реална. их тоже на них отдельная текстура идет на эти тоже я хотел отдельную текстуру сделать и сделаю это значит что нужно добавлять на другой цвет так. ставим shift и чтобы было видно зажимаем shift чтобы добавить еще один уровень выделения здесь конечно мне надо было подвинуть развертку но и так можно сделать тоже Выделили <coughs> Берем Кисть И красим Здесь осторожно, чтобы не захватить. Что получится вот так, не захватить предыдущую звездку Так, выделяем теперь вот эту среднюю часть. Также зажимаем Shift. цвет чтобы не зацепить верхнюю часть развертки теперь можно поступить так следующим образом ctrl shift thigh то есть мы инвертируем развертку нашу и те места которые мы не выделили становятся выделенными и мы их закрасим другим цветом например зеленый Зеленый и красный бордовый такой. Борщ. Катрл Д. Снимаем выделение. И вот у нас получился такой вот вариант. Недокрашенный чуть-чуть. LX, можно вырезать цвет который нам тут мешает. <coughs> можно этого не делать. Mm -hmm. Но я бы хотел сделать Solidify. и попробуем таким вот. Но солидифай дает некоторые конечно, там этот а, цвет, он размывает цвет то есть делает его не не четко вот такого цвета да немного там добавляет оттенки смазывается с, с ближним цветом так Ctrl J Ctrl, <coughs> Ctrl J Ctrl J я выделяю цвета, которые у нас есть. ctrl okay. У нас получается ну, отдельные цвета. Соединяем их все вместе. shift ctrl okay. И теперь можно использовать этот фильтр. Он нам закрасил. Незакрашенные места на нашем листе разводки. Ну, вот такая ID у нас получилась катал Шрифтай и Джипек Айди, Айди Хаус. оставляем пока место это все открытым и зайдем в Substance Painter и создаем новый файл новый новый проект Сейчас добавляем нашу новую развертку которую я сделал <coughs> house on 2 Добавляем ID-карту. Где текстуры. Ну и вроде бы все пока есть. Да, вот наш дом. Получился материал ему не при приназна... не назначил, то можно исправить. Так это без названия, без названия. Назовем его. Материал house, house, дом, здание и применяем его к нашему дому. Затем выделяем нашу модель и экспортируем ее в формате BG. То есть я <смех> сделал два варианта развертки. Одна не накладывающаяся друг на друга, вторая накладывающаяся модель. И вот там я делал тайлинг 4, чтобы добиться более качественного да, отображения текстуры. здесь тайлинг я поставил один и текстуры выглядят немного лучше. Потому что вся развертка ну, этих досок, несмотря на то, что они накладываются, но зато не занимают меньшее количество э, нашего квадрата развертки. И туда помещается ну, больше, получается, влазит текстура. Она более качественно отображается. Так, Еще что-то сказать <связь> по этому поводу. Да, при текстурировании будет, конечно... Возможно, не, невозможно, скорее всего, будет текстурировать ä, правильно в собственности, потому что разверка друг на друге лежит. И если, допустим, кисти будем проводить по бревну, рисуя там какую-то линию или неважно что, то на всех остальных развертках, э, на всех остальных бревнах, так как они пересекаются друг с другом, <coughs> будет проходить эта же самая полоса. И поэтому здесь нужно подобрать такую текстуру, которая уже будет изначально как бы готовая. Это ну, один из минусов такого варианта. Так. иди ты жмем проект выбираем пересохраненный наш объект 3d модель и видим поменялось название на house а у я не буду добавлять ambient occlusion так настроим здесь view не то. Блюр, панорама вот это что ли выткнуть. Так. Яркость заднего фона можно <coughs> исправить. Так. Модель мы загрузили. Загрузили нашу ID-карту поместиться должно в текстуру вот, оно, ID. И сразу вот. И теперь у нас будет 4 или сколько там раз два три 4 5 5 различных материалов можно по цвету цветуди карты положить неважно что это будет в моем случае там все все будет дерево да и одна глина если у вас модель там, допустим, содержит э, металл или там стекло, все это можно с помощью ID разделить по своим местам. Как вы закрасили, так он будет накладываться, эти материалы. Так, теперь бейк запекаем. И, скорее всего, у да. Я сейчас просто запеку все, кроме ID. нормал нам не нужна. Мы ее отдельно запечем. Так, И потом мы увидим <coughs> минус в том, как запечется Ambient Occlusion. И мы увидим там э, пересечение э, зап запеченной карты Ambient Occlusion друг на друга. И Ambient Occlusion придется удалять. И затемнение будет происходить именно в движке игры. То есть э, идет источник света, солнце там или фонарь, неважно. И уже просчитывает движок тени. И это именно будет ну, придавать глубину, резкость и так далее. Все полезности эмбинта клюзена. Бейк. Так, выбираем разрешение 4 на 4. Бейк. Я здесь не ставлю антиалейзинг, потому что ну как бы красить я не буду и будет все зависим, зависеть от э, качества текстуры, которую я буду использовать. Ну, возможно, буду использовать ту же самую текстуру, которую я использовал до того, но при другом разрешении. Запеклась Ambient Occlusion и видно, что наша модель пересекается части развертки друг на друга. И поэтому получаются такие вот артефакты. По сути это не артефакты, это просто запеклась АО Ambient Occlusion. Ее можно отключить и дальше спокойно себе текстурить. Опять же, все это зависит от требований а, ваших личных или, или от требований студии, в которой вы планируете работать или работаете. Ну, это видео, конечно, больше рассчитано на новичков, которые только начинают. Так, и далее у нас получается чистенькая текстурка. Так, и я делал в прошлый раз клей да. Прогрузилась остальная часть материала. Так, рок у меня есть, тут сильвер moss clay 2 какую использовал? вот это я наверное использовал да давайте эту используем то есть мы берем smart material помещаем его сюда он нам закрашивает полностью всю модель естественно нас это не устраивает у нас есть id map вот она сюда мы добавляем от black mask и добавляем ей от color selection. Pick color выбираем нашу печку. И в этом варианте э, наших э, развертываний мы не можем скрывать э, различные элементы по ID маски во всяком случае, я не знаю. Может быть это можно сделать, но по-моему нельзя. В предыдущем варианте у меня было здесь три или четыре три да? варианта э, текстурирования материалов и каждый из них можно было закрыть и кисти уже подлезть более удобно рассмотреть э, на то что у нас там получилось так. Вот это вот не потяжка, вот она все время в этом месте. С чем это связано? Возможно, трипланар нужно положить сюда. И... Если мы это. Не Вот. Здесь стоял трипланар на хай и поэтому получилась такая у нас каталась, он как включен здесь, и... ну вот нормальный состав, так как мы с вами там отдельно сделали эту вот да, часть, то можно и просто еще а какой у меня тут был клей еще? Клей 2. Клей 2 еще глянем, что это за звер. то же самое. От Black Mask и от Fill. Ой, Color Selected. Убираем. Угу. Так, да, здесь у меня и. Dрт есть. По-моему, она точно же такая. Только только присутствует несколько еще слоев. Grunge, 3 uh -huh. вот Здесь вот UV. Идет UV, но она все равно какая-то кривая. Бывает, застает внутри объекта нажимаем на f и увидим общую ну, отдаляется камера в общем ну, вроде бы по идее все здесь правильно наложено почему-то вот это вот подтяжка идет да еще я хотел вам ну, пока не забыл показать лишь как теперь выглядят наши квадратики? Видите, насколько они мелкие стали, меньше. Печку я немного ну, сделал по-другому. Чуть-чуть больше я сделал, потому что она там мне нужно было ее уменьшить, чтобы ее части типа, пораздвигать в разные стороны, чтобы затекстурить глину. То есть ту часть модели, где здесь пламя горит, да, и все такое. И здесь, естественно, все должно быть закопчено. Такое прокопчено. Но это я пока не буду здесь разбираться, это долго. Возможно, простая причина, но сейчас не будем это делать, потому что очень много времени займет. Да, бывают такие небольшие какие-то моменты, но пока разберешься проходит достаточно время так добавляем от fill On black mask так. и paint просто paint добавлю сюда оставим цвет граф хеч наверное не нужно оставлю металлный цвет Цвет можно отсюда взять, да, и подвести его. Ну, это я хочу сажу сделать. Цвет сажу. Здесь можно выбрать другую кисть. Допустим, кристалл На английской раскладке работает уменьшение увеличения как и в фотошопе, это квадратные скобки возле Enter, на клавиатуре. Вот еще один минус, видите, то есть я попал на, на часть модели, которая пересекается, надо выставлять кисть именно таким образом, чтобы не попадать в вот это пересечение других моделей. Так увеличим. Уберем Flow, чтобы она была такая резкая ну, теперь можем текстуре то есть я на развертке <coughs> Сейчас, покажу. на развертке я отделил нашу печку отдельно, да? Вот Выберем ее. Вот она у нас. Вот это вот идет нижняя часть. И я сейчас ее текстурирую. Она пересекается с трубой, но это ничего страшного, потому что в том месте трубы тоже идет копоть от, от печки. Она внутри получается то есть если даже тут все черным закрашу то я покрашу и трубу и печку то есть нужно мне вместе и также эта часть тоже на верхняя часть трубы нижняя часть трубы все это должно закапчено ну, так вот я э, распределил это вот внутри, внутренняя стенка получается. Вот. Всю ее я отдельно вынес и могу текстурить ее, рисовать. Таким вот образом сделаем. Ну, то есть немножко наперед, когда вы подумали, где, где вы собираетесь текстурить в сабстансе и под это все делать развертку. Есть плюсы, конечно, в этом варианте развертки. Есть и минусы. Ну, так все устроено. И блестит очень сажа. Уберем. Не здесь, здесь. Рафнес. Видите? Берем ровно в эту сторону. Все, переходим на слой paint. и рисуем дальше. И опять пересеклось. Я думаю, можно 4.96 включить, потому что текстур немного будет, но, во всяком случае, сейчас. <связь> И чтобы видеть просто, как мы там уже, как реально будет выглядеть наша модель. Подвис компьютер, не знаю, звук шел вообще или нет, а вроде нет. То есть все текстуры, которые имеются в проекте сейчас, оно переделает на 4.96. То есть более качественные. Было 2.48. Выставили на 4.96. Вот они. Да, все подгрузились. текстурим дальше. Все равно опять полоса это не дает. Более мощный компьютер нужен, чтобы. у нас получалось. Да, еще попробую подгрузить карту нормалей именно для печки как оно там сильно будет перекликаться друг с другом не сильно сейчас мы это проверим вот оно. И... она и сюда ее она там другого разрешения видите она падает карта на всю модель Убираем. То есть нужно перепекать Normal Normal Map по новой. Так как расположение печки нашей находится в другом месте. И Normal Map нужно перепечь. Но опять же таки она будет с артефактами, так как Uh, у меня пересекаются некоторые части печки друг с другом. Как запекать нормал я уже показывал в прошлом видео. И сейчас я этого делать не буду. Переходим к Substance и дорисовываем печку чтобы удобнее текстурировать имеется возможность у нас включить вид 2D 3D вот здесь он там находится можно выбирать или только 3D только 2D или совмещать 3D 2D ну, то есть это наша развертка или 3D модель 70 у меня сзади там нужно за текстурить Это можно использовать И вот здесь на 2d точно также можно текстурировать здесь вот танкинг wrap чтобы ну, как бы швы тоже закрывала. здесь вот видно, видно линию прокрасится она или нет Lass mich pas so noch Если что-то не нравится, всегда это можно отменить, перекрасить. Всякое такое в подобным роду. Я покрасил за текстурил за текстурил нашу печку В некоторых местах конечно все это нужно исправлять видно как перед пересекается здесь И можно как бы сверху накинуть еще, еще слой грязи, который как бы, упразднит вот это все. Так, но сначала я хотел добавить немножко. Глина у нас слишком однотонная. Во-первых, я во изменил цвет на более такой как э, выцветший и хочу добавить немного белого цвета добавляем от фил новый слой слой этот филлайер э, заходим в него можно хай фейдж оставить roughness свой сделать цвет хотел такой более белый такие какие-то белые прожилки хотел добавить и добавляемся на процедурную карту можно с каким то резкими переходами вот у меня с резким переходом вот есть такие такие это тут вообще в виде капель. но вот это что ли? И три я добавил, чтобы не были не были заметны швы. все равно заметно, потому что текстуры пере перекликаются друг с другом да вот такой вариант более такой рябистый и практически незаметный да что-то не так. Давайте ставим этот вариант. Этот вариант как вариант. Немного заметно там. Но уже лучше, если UV сделать, лучше стало. Давайте оставим такой, UV, с UV-разверткой. Ну, то есть, два варианта, как можно применять э, наш Grunge, текстуру, маски, или UV, или Triplonar. uv это как вы сделали, развертку, так он будет применять. Triplonar-это он полностью, типа на всю модель, но ну, так как модель перья друг с другом, все равно заметные швы. Нам... Нам нужно подобрать такой вариант, чтобы не было заметно шоу, чтобы модель более-менее лучше в более хорошую сторону смотрелась. Так, остановимся на этом варианте. Я перешел на 2.48, потому что очень, очень уж тормозит. Здесь можно подрегулировать баланс, так чтобы не выделились случайно швы. Баланс, контраст можно регулировать. То есть более контрастная текстура такая будет. вот такой сделаем, более контрастная, Ну и воздействие. То есть или на все сто процентов ее видно будет. Или так. Также способ наложения. аверлы Ну и другие. Multiply я ставлю норму хочу чтобы сохранился мой цвет так и наша грязь Ну, paint и конечно хорошо но в некоторых местах палит наши швы то есть их видно там вот есть месте. Можно сделать то же самое, как я здесь. Гранж. Положим гранж. Отфил. Отфил добавить. Цвет у нас есть. Добавим гранж. Ну, вот этот, что ли, взять и три планов. Здесь включить еще так. Если сюда добавить Fill и grams. так, Если включить Multiply или Overlay. Overlay вообще исчезает. Тогда Paint попробуем наверх. Не хочет наверх, а Гранж вниз не хочет. То есть я хотел, чтобы они совместились и Paint, и Гранж. Ну, пока есть варианта я не вижу. Хорошо, если сюда добавить. от Цвет Цвет Цвет Цвет И Мультиплай И Гранж не хватает скилла чтобы знаю как как добиться чтобы две ну это, то есть знаю как отдельно слой нужно создать но я хотел в этом слое все смешать ну ладно значит тогда делаем следующим образом копируем дубликат лайер здесь paint уберем добавим от фил Добавим гранж. Да, не совмещается. Mm -hmm. Нужно, э, так здесь нужно изменить на посту Здесь верлей, э, допустим, мультиплей составляем нормал. три посмотрим жуткое такое полива наших швов какой как написал так написал так это у нас идет да сильно палит здесь во всяком случае здесь баланс если увеличить заметно очень заметно на верхней части трубы Плюс ты кошмар. Если... Вот этот дерт сюда. Так, гранж дерт драйт. но ну, после нескольких добавлений тут э, слоев грязи получился такой вариант все равно заметный швы во всяком случае я это вижу и суть в том что максимально делайте развертку так чтобы швы в таком случае текстурирования спрятать то есть вот у меня шоу здесь прямо идет на открытом месте вот он, плюс еще они накладываются друг на друга я это переделываю все и сделаю шов где-нибудь в незаметном месте то есть как-то сзади там и эта проблема идет. и плюс еще пожертвовал, возможно, качеством текстуры, хотя она и так много занимает места. А, то есть уменьшить развертку эту, именно печки. И разложить части так, чтобы они друг друга не касались. Это как, как, ну, как второй вариант выхода из из такой ситуации. То есть мы немного потеряем в качестве в текстур, но зато не будет видно швов. Таким образом можно вытеть, потом уже спокойно текстурировать и э, этот вариант позволит нам запечь м -м, Normal Map так, вот таким образом нужно исправить наши ошибки ну, то есть разложили и теперь можно можно немножко отмасштабировать зажимаем катру и двигаем Так. Меня... По идее, там а, цвет не должен был измениться, мы там не должны были никуда залезть, то есть я имею в виду ID карта. То есть за рамки мы не должны были выйти, возможно здесь вот будет небольшой косячок, который я ну, просто уже по ходу перекрашу. То есть я увижу, что материал попал на другую часть модели. Так, развертку применил. Теперь применим наш материал дома. House Применяем и экспортим. Теперь в Substance. Мы загружаем другую модель. Logic Configuration Select. Enwrap OK. Изменилась у нас тут. И вот мы видим, где залезла наша ID map. То есть, слегка заметен здесь шов. И если сделать развертку, переделать, то и не будет видно этого шва он будет там где-то сзади и плюс еще можно запечь нормалку давайте попробуем перепечь текстуры еще так это есть это есть Эмиль не будем печь нам не нужно печь так перепел текстуры <coughs> ну такой вот вариант шов конечно же вот тут заметно все равно здесь поставить трипланар, шва не видно видно подтяжку какую то вот тут вот. конечно проблема не видно. здесь трипланер не влияет никак уходит потяжка но там видно здесь шов трипланер вставим можно попробовать просто хейч убрать и сделать его отдельным допустим этой же самой карты вот, как вариант не видно уже да Шов. давайте посмотрим что здесь то есть здесь я рисовал и вот здесь ID Map наша. Ну ее нету. Ее нужно <coughs> не окрашиваться модель, ее нужно переделать IDMAP. Зайдем в Photoshop и посмотрим нашу новую развертку, как она там лежит. Tool surrender. На шов выключить. Ну что такое show overlap? То есть нам показывают, как пересекаются наши модели. Ну это я и так знаю, поэтому я выключаю и по новой. Рандер. Так, сохраняем. Так, и давайте погрузим ее. И вот мы видим здесь вот кусок захвачен и мы его просто кистью вот так вот закрашиваем и вот этот зеленым прокрашиваем здесь так вот изменить нашу иди карту так печка закрашена здесь можно чуть-чуть поправить Сохраняем. Переходим в Substance. И здесь нажимаем. Нет, вот здесь. Текстуры. Ищем нашу ID. Жмем Reload. Перетаскиваем сюда. и видим, что закрасилась часть модели и также здесь исчезла исчез материал печки ну вот в принципе нормально так вот после таких вот манипуляций более-менее нормально выглядит печка да. пойдет ну все равно я изменю, скорее всего, внизу линию разреза текстуры вот здесь. Если мне не удастся здесь как-то вот закрасить там все это изображение. UV, трипланар, вот трипланар. Еви хорошо смотрится. Трипл тоже неплохо. Ну, вот внутри подтяжки. Но внутри, в принципе, как заглядывать, никто не будет, скорее всего, туда. <coughs> ну, вот сам шов, видите, исчез. не видно. Добавим темноты. Черноты. Здесь можно тоже более контрастная такая. Ну. Ну, так что я стою. Ну, вот шва незаметно. И здесь тоже. Вот в этом месте видно. уже не видно Так, хотел посмотреть Вот эти вот кирпичи выделить. так, хорошо, и в принципе, в принципе, можно запечь, можно запечь ambient occlusion, запечь текстуры, экспорт текстур, потом добавить сюда, здесь удалить ambient occlusion, на крестик нажимаете в один из слоев загрузить ambient occlusion для печки именно для клей материала клей глина и будет у вас здесь ао как вариант тоже можно такой использовать так допустим мы с печкой закончили Переходим к следующим к следующим материалам. Так, здесь я вроде тоже с прошлого текстурирования сохранял материал. Металл, металл, мос, пинт, сильвер, сосна, скетч, вот, вот энд, вот. Барк там, ну, бордс. Бордс, там у нас кто? Доски, что ли? Так, бордс, энды. И... Ну, а те бордс, посмотрим, что это там. Не помню, что это уже. Скетч тоже что-то. Ну, Подгружаем Smart материал Так, подгрузилась наша текстура. И это доски. И даже этот самый совпал цвет совпал. Ну эти доски на доски перекинем. Это уберем. Так, и смотрим, что у нас в этом слое. Борт, доски. Так, так, двенадцать повторений у нас. Давайте три. Угу. Так, вот таким образом у нас приобретает вид текстура и это при том что здесь у меня разрешение 248 то есть намного качественнее становится наша текстура если качественную текстуру вы находите и применяете ее и она у вас бесшовная то Намного лучше получается, намного натуральнее. Если текстура еще имеет в себе различные там вариации, да, ну, здесь вот она, допустим, темнее идет эта доска. То есть это раз, два, три доски, которые пересекаются, там текстура попадает. То есть они лежат друг на другом. Можно найти эту доску, развернуть как-то, да, пере, переместить там в другую сторону. Или, допустим, здесь вот а set и set тоже каким-то образом двигать, чтобы добиться какой-то вариативности. Давайте применим два. Вот. по два раза текстура уже более-менее выходит по натуральности, так скажем. Здесь доски тоже друг на друге лежат, это... Нужно найти их и переместить. Сохраним здесь. Так, и найдем. Так, сейчас сохранится. Найдем эти доски на нашей модели. Вот они, они все друг на друге лежат. Эндов у них нет, потому что не видно за этой доской. Вот выбрали там любую доску какую-то, да, и просто перемещаем в сторону. Вот, допустим в эту сторону. эти тоже друг на друге нужно ну здесь n надо убрать и перемещаем это тоже чуть-чуть чтобы добиться вариативности чтобы не было так заметно коллапс тул экспорт битрик да Собственно, заходим, Edit, Configuration, Select, наша развертка. И ждем изменений. Загружается. Текстуры стали совсем другими, то есть они да, приобрели вариативность, то есть разные все. Вот эти две доски тоже лежат друг на другом, их нужно тоже развести в разные стороны. И это я сделаю, но вне видео, потому что только что я это все показал, как я это делаю. Итак, я подвигал развертку в 3D Max. Подвигал здесь, значит, вот значение, чтобы добиться более вариативности наложения нашей текстуры. Хотя еще есть вот некоторые моменты. Здесь, здесь, здесь. Нужно передвинуть. И также внутренние доски тоже. и пришел к такому здесь у меня заключение что мне нужно здесь было сделать отдельную карту хейдж ну и там ползунками в общем двигаешь а, как я уже показывал и добивается ну, нужная глубина Но у меня есть карта карта бомб. И, допустим, вы так решили все в одном слое сделать цвет, рав и х, высоту. И чтобы добиться, допустим, высоты там, или как-то изменить цвет, добавляем, добавляем level, то есть уровни, на один вот этот слой. Добавили, здесь выбираем. Что мы хотим изменить? У нас три варианта. Это цвет, раф и хедж. Нам нужно хедж. Выбираем хедж и ползунками начинаем здесь. Видите, меняется текстура. Становится глубже, еще глубже. Таким образом можно добиться желаемого результата. Инвертировать. Похоже, это то, что нам надо. Ну, то есть, этим ползутками мы делаем ее более контрастной. Или наоборот более приглаженный такой ну вот вроде бы нормально так смотрится Или, как я говорил, вторым вариантом можно добиваться нужного эффекта высоты. Добавляем слой, добавляем черную маску, добавляем fill, от fill. Здесь нас интересует только высота. Допустим, в эту сторону чуть-чуть сдвинем. И в слой фил. Мы добавляем нашу карту. Карта выдавливания. Бамп. Надеюсь, сейчас совсем не сильно. Но здесь, да, здесь нужно подобрать а, такие же вот самые значения по развертке. UV scale и uvsate, то, что мы меняли. Можно сделать <coughs> другим способом, так. Тот слой мы удалили, который создал. Это дублицируем. Дубликейт цвет rough убираем, И вот, то есть те же самые значения, что у нас остались, мы сюда помещаем, не сюда, level нам не нужен, A black mask, от fill. fill, здесь просто ползунком мы регулируем, сюда загружаем в слой fill, Грейскал нашу карту. А, ну все равно, да. Все равно здесь нужно вбивать эти значения. Так что правильно. Не удалось. От Black Mask, от фил. Fill. Add fill. убираем хейч оставляем два ноль минус девяносто шесть тысячных здесь два минус ноль девяносто шесть тысячных здесь 14 тысячных. То есть наша текстура во столько же раз увеличилась, как и это цвет вместе с рав. Но здесь мы можем, имеем возможность регулировать глубину. Видите? И также можно подрегулировать уровень, можем подрегулировать и контрастность нашей текстуры, двигая ползунки или инвертировая, более резкой или более размытой. То есть двумя способами здесь можно регулировать нашу карту высот. В данном случае для программы карта высота при запекании у нас будет нормал Map. Вот наша карта Hedge. Видите, как она меняется. И можно двигать и этим ползунком, и менять глубину карты. таким образом меняется наша текстура вот, вот так так это мы настроили и давайте теперь посмотрим что там у меня в этом э, smart material который сделает с текстур Здесь у меня еще была пыль. Нет, сделал пыль. И вот как она лежит на конце досок. Видите, можно так оставить, потому что если мы сейчас будем рисовать, то будет рисоваться не только эта досточка, но еще, видите, и в этих местах. Поэтому рисовать мы особо здесь не будем. Можно попробовать Paint вот этот убрать, а сюда загрузить какую-нибудь процедурную карту. И пускай вот clouds. Это в некоторых местах, типа пыль там припала немножко. три трипланаром ее накинуть здесь это вот, по-моему заметно пересечение да лучше в ставить так, можно посмотреть какую-то другую фрактал допустим. это нам полностью запылило все а вот это что нам скажет как-то ну, так больше более похоже да будто прошел дождь и оставались такие разводы но в принципе дождь правда прошел везде и внутри тоже дома не забывайте об этом Текстуры пересекаются. Я оставлю этот вариант. Также можно крутить контраст ему. Более контрастная текстура смотрелась. Более четкой. Такой. У меня здесь, по-моему, и высота есть. Ага. Небольшая высота. Вставляю. Контрастность немного приглушить можно. Ну и также воздействие на всю карту. Так, это пыль у меня была, еще грязь. Слой грязи. Где? Где грязь? отключаем вот этот слой можно оставить маска Editor. как бы прокрашивает вот в этих местах по, по нашей текстуре, высоты, как я понимаю. Но вообще программа работает по вот этим тик, позишн, курватура и тому подобные карты. И ими пользуясь скорее и мешая, смешивая карты, которые я уже добавил. Получаются такие эффекты. Так, дубликат. все я уберу отфилл и добавлю хорошая карта кстати как она называется гранж конкрет олд то есть бетон да, бетон или э, бетонная стена Тем более как ну, хорошо смотрится. Так, и э, можно ее сделать поворот. Так хечи убираю раф пускай останется а это не даст мне там дёрт нет вернула допустим 300 это не там нужно э, в этом слое добавлять это ну, были какие-то да? там артефакты небольшие но не слишком не выделялись на фоне всей нашей текстуры Возможно, стоит поменять текстуру. Давайте вот эту хотя бы. Да, вот она ложится как раз по длине, ну, то есть по горизонтали нашей развертки. Давайте вычислим, где там она. С помощью такого цвета. Вот она. И что-нибудь с ней предпримем. Например, баланс чуть-чуть брать. Вот таким вот образом. Ну, да, нормально так получается. Некоторые доски будут грязные с одной стороны. Как раз то, что я и хотел. Некоторые нормальные, чистые. Давайте же включим родной цвет, который грязь там. Цвет грязи, дайте мне. Ну, пускай будет вот такой. Какой-то вот такой. Можно равност. Сделать это вместо... Ну, включить равност. Включить Рафнус. Так, это я уже не на тот слой полез, да? Угу. Здесь. Так, включаем Рафнус. Где-то я включил тут этот самый Рафнус. Я не заметил где. И можно сделать вместо грязи какую-то там да, жидкость, допустим, сюда попал или доски там не высохли. И мы видим, что мы блестит именно в том месте, где у нас лежит текстура. Начинается блеск. Берем вот так вот таким вот образом до да, 0, 6. На воде блестит, но не сильно. Так, ну больше у меня здесь ничего не было. И э, можно такой вариант оставить. Еще был у меня здесь слой. Был слой МОС Где-то я Создавал этот МОС МОХ МОС Его тоже можно накинуть то вот Мос точно так же его вот сюда поместим, так это я дойду смотрим, как здесь у нас от Black Mask от color select, выбираем нужный нам цвет цвет доски так paint выключим сюда добавим модфил и какой-нибудь нам нужен такой резкая карта с резкими переходами ну вот это что ли? Попробуем. Так. Ну почему-то не видно, пока не проявилась, не проявила себя карта. Видно? Так нет. Переместим ее выше. И вот она образовалась здесь, в некоторых местах. посмотрим какой-нибудь другой гранж например вот такой что ли ну, какой-то размытый может быть вот такой или э, э, э, вот такой балансами убрать сместить его у нас даже появился мох в некоторых местах и на полу <coughs> также ну, типа, заброшенный дом давно здесь никого не было. Так. Как вариант, можно тоже такой вот оставить. И, допустим, с деревом мы закончили. Хотя, допустим, мне не нравится, что оно слишком уж светлый и добавим от фильтр выбираем фильтр hsl hue saturation lightness ну, попытаемся чего мы здесь добиться такой более изношенная доска такая более старая от времени потемневшая да, что-то что типа <coughs> вот такого и также изменим э, наш моз, мох, тоже чтобы не был такой слишком яркий, или и добавим сюда давайте попробуем от фильтр hue saturation luminosity так, ну, таким более темным ух какой яркий мох с плесенью также можно цвет здесь поменять зелененький, ну, что-то типа такого. Так. ну да И, возможно, имеет смысл такой же. Фильтр положить на цвет нашей печки. Кто у нас тут за цвет отвечает? Так, это мы наверх. Вот эти два выбираем. Жмем Ctrl G, помещаем в одну папку. И сейчас попытаюсь на всю папку воздействовать. Отфил. Вернем весь цвет. И сейчас попробуем, может всегда получится. Так, фильтр. Не, сюда не действует, потому что это маска. Сюда не воздействует тоже, потому что это просто папка. А сюда. Это уже вряд ли сработает, но давайте проверим. Фильтр. Здесь просто яркость, контрастность можно подвинуть. Нам нужен цвет. Remove mask. Так, добавляем сюда этот фильтр. Да, здесь сразу работает. и более такую состаренную печку нам нужно добиться такого общего цвета Она совсем новая с такими яркими тонами чуть-чуть подобрать цвета и можно изменить весь весь цвет что, мило. вот так что ли оставить да. так а белые белые пускай остаются белыми как и были какими они и должны быть имеется в виду цвета цвета так с печкой и досками закончили и теперь мне нужно найти еще один смарт материал, возможно это он, а может быть и нет блогер какой-то, блогер от color select. это здесь уже есть какой-то вот колор этот. угу это угли не то бронза, clay, dust moss, metal, metal, paint возможно что и нет, Мы придется сейчас заходить так, сосна, scratch, wood wood and and boards доски нету давайте сейчас я зайду в прошлый наш Прошлый наш проект текстурирования этого домика. Я оттуда вытащу и покажу, кстати, как делается смартматериал. Так, вот моя модель предыдущего текстурирования. Так вот она выглядит. Я тут добавил мох, листья, различные палочки. И все это находится, эти на трех элементах. Мне нужно сделать, теперь отсюда достать смарт-материал. Чтобы сделать смарт-материал, так, я просто думаю, вот этот end нужен нам или нет. О, опять загрузка пошла. Угу. Ну, думаю, end, этот, этот end нам не нужен. И жмем Ctrl G, создаем папку. Даем имя. Так, сейчас проверим. Так, э, так будет называться наш смарт-материал. WoodLogs. и нажимаем прав правой кнопкой мыши и кредит смарт материю посмотрим где он у нас отобразился вот он вот локс это и есть наш смарт-материал, в котором содержится цвет, мох, по идее, тоже, листья, в некоторых местах, не везде. И все эти слои можно отключать, если они не нужны. Видите, мох исчез, появился. так-то Так, переходим на наш проект и подгрузим uh, Wood Logs Smart Material. Загрузился наш второй проект и <coughs> давайте добавим сюда наш Smart Material. Сюда добавляем. Сейчас он загрузится. Так, немножко не туда он, походу, загрузился. Надо, чтобы он отдельно. Так, Woodlocks. Black Mask. От Color Selection выбираем наш цвет. Угу. Похоже, я там основную текстуру не, не включил. Ничего, сейчас мы это исправим. Это здесь листья подгрузились. Мох. Даст. А основной текстуры нет. Ничего страшного. Сейчас я это исправлю. Так, все исправил. Загружаем. Woodlocks. Вот так оно теперь выглядит. Так, добавляем Black Mask Добавляем Color celepid. и применилась туда, куда надо. В принципе она совпадает с общей гаммой цветов. Ну, кроме мха. У меня более зеленоватый. И здесь уже можно разбираться, что оставить, что убрать. Так, здесь у меня 9 раз повторяется текстура основного фона. Давайте один включим, что... Что будет? Два раза в это время. В принципе такие же самые манипуляции по перемещению текстур а, не текстура а развертки максимум здесь вот видно повторение очень сильно заметно И нужно будет попереворачивать все это дело чтобы добиться приемлемого результата. Ну, сразу видно, что текстура намного лучше выглядит, чем в тех, в прошлом варианте развертки. Намного она здесь качественнее и лучше видно и заметно. И с того материала, который я делал, да, там применял к той к тому типу разверстки, здесь у меня поставались слои. Пыль, грязь, и мох, листья. Все это также можно регулировать, применять, если нужно оставлять или просто оставить чистую древесину. И все это можно сделать. Я сделаю, конечно, все это поправлю. Вот. И оно ничем не отличается от того, что я делал с а, клеем, с бордс. Все то же самое. А, МОС отдельное. То есть, все то же самое. В МАКСе берем какую-то не понравившиеся нам часть развертки и крутим перемещаем вверх место какого чтобы изменить текстуру можно так развернуть и все это нужно делать в ID цвете ну то есть в рамках как мы здесь покрасили. И все это перемещать. Потом сохраняем. Применяем Envrap. Сохраняем в OBG с текстурой текстурными координатами и подгружаем потом в Substance Painter и получается результат который как мы считаем нас удовлетворяет и нам нравится и оставляем ну а я с вами на этом прощаюсь ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем пока